Не случайно почетные гости, посещающие Россию, неизменно приезжают в Казанский федеральный университет. На этот раз директора и преподаватели китайского языка и культуры собрались в стенах КФУ на 10-м форуме директоров институтов и классов Конфуция. Будут обсуждать, что мешает дальше развиваться, что, какие предложения будут для улучшения нашего взаимосотрудничества. Вот о таких вещах будем говорить. Собравшиеся на форуме единогласно согласились с тезисом, декламирующим успешность проекта «Институт Конфуция», работающего на площадке Казанского университета. Впрочем, высокий уровень проекта отмечен и по всей России. Ректор Казанского университета Ильшат Гафуров особо отметил высокий уровень включенности университета в межгосударственный диалог. Ну, как вы, наверное, знаете, востоковедение – в России берет свои истоки именно Казанского университета в начале еще 19 века, когда в стенах университета первые в России была создана школа востоковедения. Также ректор отметил, что российско-китайские первую... отношения развиваются стабильно и успешно. Россия и Китай продолжают взаимодействовать в сфере образования и культуры. Студенты активно принимают участие в программах обмена, наблюдается численный рост студентов и аспирантов. Из Китайской Народной Республики. Но показателем улучшения и роста наших отношений является не только рост товарооборота, но и то, что увеличивается академическая мобильность студентов, преподавателей. Вот на данный момент в Казанском университете обучается около 600 китайских граждан, а китайский язык изучает около 1000 человек. На форуме объявили, что уже в скором времени может быть создана целая сеть центров русского языка в Китае, а также расширены возможности институтов Конфуции в России. Все вышесказанное в совокупности позволяет убедиться в силе уникального переплетения культур, взаимовыгодных экономических проектов, интереса к изучению культуры представителями стран и по-настоящему дружеских отношений, как на межгосударственном уровне так и среди студентов и преподавателей университета. Аделия Шмилова, Роман Самарин, Универньюз.